Регина, здравствуйте. Какие прозвучали заявления? Здравствуйте. Впервые в истории НАТО активировала пятую статью своего устава о коллективной безопасности. Сегодня французские военные начали свою передислокацию на восточный фланг Альянса. В этой связи президент Польши Анжей Дуда принимал Енса Столтенберга на военной авиабазе ЛАСК. И, кстати, сделал заявление вслед за своим болгарским коллегой. Президент Польши заявил о том, что польские самолеты не будут участвовать в боях на Украине, поскольку это было бы сигналом участия НАТО в конфликте, а НАТО как известно, сказал он, не участвует в украинском конфликте. Приоритетом НАТО на данный момент является усиление восточного фланга, фланга подчеркнул президент Польши. Во время встречи мы обсудили текущую ситуацию с безопасностью задачи, которые выполняются на этой базе и подчеркнули важность обеспечения безопасности на восточном фланге НАТО. Мы намерены усилить безопасность Европы прежде всего на восточном фланге НАТО. В свою очередь, генсек НАТО, Йенс Столтенберг, уклонился от ответа на вопрос, каким именно образом Североатлантический альянс будет поставлять на Украину те военные самолеты, которые были Украине обещаны. При этом он в очередной раз заявил о том, что НАТО не стремится к конфликту с Россией, настаивает на дипломатическом урегулировании конфликта на Украине. Он заявил это в очередной раз. И также он приветствовал ту роль, которую взяла на себя Польша, в том числе по приему беженцев с Украины. По оценкам на сегодняшнее утро, страны, граничащие с Украиной, уже приняли около 660 тысяч беженцев. Союзники по НАТО предоставляют поддержку Украине и приветствуют ту роль, которую взяла на себя Польша, которая открыла границу для беженцев, которые спасаются от конфликта. Я благодарю Польшу за поддержку в эти опасные для Европы времена. Союзники по НАТО всегда будут стоять вместе, защищать и помогать друг другу. На этой базе мы видим союзную солидарность. Истребители США вылетают вместе с ВВС Польши, охраняя безопасность неба НАТО 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Борис Джонсон по прибытию в Польшу заявил о том, что Великобритания рассматривает, рассматривает возможность поднять вопрос об исключении Российской Федерации из Совета Безопасности ООН. По его словам, Лондон продолжает оказывать максимальное давление, поскольку действия России, по его словам, будут иметь тяжелые последствия для мирового порядка. По мнению главы британского правительства, ситуация вокруг украинского конфликта еще хуже, чем предполагал Запад. Трагедия, которую мы предсказывали, происходит на самом деле. И все даже хуже, чем мы предсказывали. Мы видим, как на европейском континенте разворачивается катастрофа. И вновь, как уже было в истории, наши польские друзья оказались на переднем крае. Мы в Великобритании готовы помочь вам с беженцами. Мы уже оказываем гуманитарную помощь. Один самолет с медикаментами уже приземлился. Будут и еще. И, конечно, мы готовы принять у себя украинских беженцев в значительном количестве. Обе делегации, НАТО и Великобритании сегодня также совершают визиты в Эстонию. В этой стране НАТО планирует увеличить собственные силы вдвое. Помимо прочего, Великобритания пришлет в Эстонию 900 человек, Франция 300 человек, Дания 250 человек. Кроме того, Соединенные Штаты уже направили в Эстонию три истребителя F-35. Юрий.